Как у вас здоровье, Санба? Все у нас хорошо. Ты как? Мы стараемся быть хорошим. Молодец. Все, Долея, все, все, нормально. все нормально. Все зависит от себя, как ты будешь таблетки принимать, как будешь себя уважать. Держи. А если будешь себя хорошо уважать, организм все переборывает. Те боли, которые я сам испытал, я же и, и другие,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 В Кыргызстане один из самых высоких в мире показателей заболеваемости лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Только за последние пять лет, благодаря проектам «Юсаид», удалось снизить уровень смертности от туберкулеза на 36%, а число новых случаев инфекций – на 18%. «Юсаид» внедрил новую систему транспортировки биоматериалов. Это повысило точность диагностики и эффективность лечения. Модернизировали лаборатории, передали более 9% с половиной тонн лекарственных препаратов и 15 тонн медицинских изделий из сша если один больной не лечится в течение года 15-16 течение года заразит. один бастиллярный больной заразит 15-16 некоторые же жилищные условия плохие же плохо живут один живет например да не работает а мы говорим мотивация есть. если ты будешь нормально принимать таблетки мотивация Юсаид поможет. Юсаид расширяет доступ к комплексным услугам по профилактике и лечению, обеспечивает уход за пациентами из групп наибольшего риска. Это помощь от Юсаида мотивационной, чтобы больным давать хоть какую-то помощь. Здесь у нас указано на 1300, почти на 1400 сомов каждому пациенту ежемесячно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 Лекции проводим, по школам ходим. Только в рамках одного из проектов ЮСАИД почти 7 тысячам пациентов удалось завершить лечение и вернуться к тому, чтобы дышать свободно и жить полной жизнью. Жизнь, она интересная штука, когда люди стараются, хотят жить. Дышать тяжело, и ходить тяжело было, а сейчас сама, дышать легче. И все, как будто жизнь каждый день новая.